Посмотрите, там такие басни рассказывают. Это нормально. Покупайте вещи, а я должен ее Ну, как бы сам в идеале бы, его за 400 ну, вот. посмотрим, как он заведётся. Угу, ну, спасибо. Небитный, не не крашен. Бабушка за хлебушком ездила, в салоне не курили. Привет тебе дорогой друг, меня зовут Патрик и ты на канале Глобус Мото. И если ты новичок, данный ролик будет тебе как нельзя кстати, потому что в данном ролике мы будем смотреть два харнета а, с инжекторным питанием. На что обращать внимание, куда смотреть, стоит ли покупать, не стоит ли покупать В этом ролике будет два мотоцикла, один 2010 года, второй 2012 года Один из этих мотоциклов мы приобрели, ну а я бы хотел бы по традиции попросить тебя, чтобы ты под этим видео в комментариях написал Стоит, не стоит, какой бы ты выбрал и выбрал бы вообще, если нет, то напиши почему Спасибо тебе, погнали смотреть Вы уже выставили, да? Что? Он уже выставлен, да? Да, я его да, выставил, потому а. что если перевертыш не выставляйте... Не-не, но... я понял, я имею в виду, что он мы потечу, отвел, сейчас как если... будем шевелить его? Не, шевелить мы сейчас, я подниму вот этот насек. И... А зачем вы будете там поднимать? Можно здесь поднять, не? Не, он теперь подвешен. да? Не, я просто если приподниму, он же немножко освободится или нет? Освободится, не, ну, ну давайте. Подниму. Ага, всё все. все, все. Так, так можно себе спину сорвать так значит вот мотоцикл угу. смотрите стоит дудка есть оригинальные пушки угу. то есть человек будет Сильно проходить техосмотр да не он может почистить угу. он всегда тут лежит я его угу. только одеваю диагностическую карту я Делаю. понял а Дудка вот. какая-то злостная а стоит. стоит а это актор, да? а вижу да а она вообще прямая там ничего нет вообще да просто Тут нет, но он все стоит. Uh -huh. есть, это не, это, это я вижу, нет. да. Смотрите, э, чтобы нам лучше было слышно век, я uh -huh. предлагаю его с ней. Потому что с ним ну, не услышим. Ну я понимаю, нет, давайте сейчас пока не будем, пока, ну, мы пока посмотрим и не будем сейчас заводить. Без вот. Если можно его как-нибудь ну, убрать? Ну, чтобы а, я с другой стороны мог его увидеть, да. где-то проблематично, так скажем так. Так, помочь? Жени! Ну или так, да, просто назад, а он уже здесь царапается. Держите, да. Угу. Держу, держу. Чтобы далеко не убирали его. Может, давайте я задницу закину ему. Сейчас, что решили брать себе? Я решил, у меня квартира, но просто. Ага. Сейчас не до этого. Я и понял. Цикл. И машина, и мотоцикл, да? Нет? Да. Понимаю. Два и... Ого, то есть вам есть на чем покататься? Нет, пидваек уже катались. А, я понял. А почему два? По очереди а? или с кем-то? По очереди или с кем-то? Ага. Раз. Фара оригинал. Покраска оригинал. Она наклейка содралась, да? А он, получается, вы же первый, да, владелец? Нет, я не первый Расскажи а, вам, что это мотоцикл Я просто такой еще не видел Расскажите этот, историю Этот мотоцикл а, Значит купил mm. Довольно-таки старительный человек mm -hmm. Вот, живет он на рублевке Это было в 2011 году Но купил решил попробовать покататься проехал на нем. пища м МД вот, его купил у нас сосед по гаражу через гараж uh -huh. вот, купил его покатался вот, у него до этого было тоже Сибирь что, но термираторный он купил этот дом, как, в общем. Он, конечно, крутой, он нравился, но хотел все-таки помощь. Вот. В итоге он себе купил купил Z10. Угу. Вот. И все, это я у меня забрал. Не понял. Получается вы третий владелец. Я получается до третий третьего... владелец И сколько вы на нем проехали? Я на нем проехал с пяти, да, сколько сейчас? 40. 6. С 5 до 46-41 тысячу. Да, 100, 100, 100, 100. За сколько лет? Uh, какого я его купил? Сейчас скажу. Я его купил с 10 августа 2014 года. Угу. 2 так, а ПТС вообще чистый, да? Только два владельца получились yeah, I... А, тот не оформлялся, да? Или вы не оформлялись? Кто-то не оформлялся, наверное. Ну, значит, тот не оформлялся. Yeah. Она, наверное, чистая. У него так, а он уже ПТС э, дубликат. дубликат Да, ПТСК дубликат там, Потому я я что буду. выдано не, не таможен, агай ГАИ Могу, да, я, мне, я, я не Куда мне? мне смысл Я не Не, я понял, просто вы не обращали внимания Потому что здесь должно быть, вот видите, Москва сигнальный То есть это выдает БДД Там то, по МВД А должна выдавать, соответственно, ВОЗ Италия да. И должна выдавать первый То есть, соответственно, да. его выдавали уже повторно Ну, может быть, вот. Никаких надписей нету, даже будет сейчас будет написано ПТС взамен утилизированного. Утилизированного, да, акцизного, Вот центральная акцизная это можно. Вот написано. То есть это уже дубликат. Просто. Ну как бы имеется в виду повторно выдан, да, бы, имеется да, в виду. Да. Можно вас попросить да, зачитать номер вин? Номер сейчас. Угу. Читаю. За... И номер двигателя, пожалуйста. Так, двигателя. Все верно, спасибо. Так, мановский фильтр стоит, да? Да. А что мановский? Че не хифловский какой-нибудь? А? Че не хифло какой-нибудь? Не знаю, ну, и так просто машины, интересно. На, машины, на эти... ну, машину, да, но на немножко другое давление имеет, поэтому... 4,28. Да, не обязательно, я подлезу, спасибо. 4,18. 20. А вот какие ставили? Синие? А? Синие. Тут синие, а тут нет, тут он, не синие. Э, он, он, он, он. Угу. Ну, получается, СТ, которые, да? Да, это синтетика. СТ а который. это ST. Синяя. Нет, это полусинте. Ну, не важно. Ага. Да, это вот ага. синие самые кайфовые. Имеется ввиду, что по соотношению Они диск не так быстро стирают Так, 4,47 из 5, да? Нормально Цепочку звезды меняли? Да. Давно? А вы, получается, взяли его с 5 тысячным пробегом и поменяли цепь сколько раз? Один раз. Вот один раз, вы поменяли Это есть... Так вы недавно его поменяли? Да, она совсем мала. я почистил и думал, не буду мазать, а потом что-то думаю, дай смажу все-таки цепь. Ага. То есть, получается, родная цепь подходила сколько примерно? Родная цепь подходила, сколько сейчас, 46? Ну, там 40, 40... 42, 43-44 тысячи. А, интересно. Я ее отвез в, это, в роще памяти, если знаете, мы чищем. Нет, не в курсе. Ну, там, они там строят. <звук> До недавнего времени тут лежало, а потом это... Да. А моторы мыли, мыли чем-то, да, что-то, он облез так сильно и Его мыли под керхером как блин, не знаю, Это честно. потому что, мне кажется, это итальянцы и хорнеты Хорнеты, они такие, они на покраску не очень хорошие Ну, возможно, тут ничего вот это башмака как бы, <связать> Нет, это не это я за это вообще молчу. Вот да. это вот лепесткоструйка молчу. Вот просто с обратной стороны. Это мыли керхером, mm -hmm. как бы, ну я не знаю. Ладно, я понимаю, спереди, когда с пескостройкой. <связать> <связать> вот сейчас... с подогревом? Грипсы да. с Родные остались? Да, родные остались. Вот. вот. Если не сложно, можно их глянуть? Вы давно поменяли? Ну, их меняли практически сразу. Когда приобрели, да? <связать> Запчастюльки? Старые запчасти, все на него есть uh -huh. значит, Тут есть Значит это, ну, такое? это у нас Вот эти штуки uh -huh. У меня Крепление, я понял херню. Uh -huh. вот. Ксенон, шминон uh -huh. Это я не знаю, если он будет, разбираться не будет Это сюда uh -huh. вот. Это заглушка, да? Вот. Это вам не нужно вижу, Это все да. колодки, вижу, которые вижу, вижу. я Они тут защита вижу вижу да есть это вот э, это вот стандартная вот эта штука Сюда ага, ага. одна, вторая. 3 а вот они грипсы да ну, вот они грипсы да вот это курок то есть вы получается их поменяли сразу да практически ну да, да видно что они практически новые свечи вот две свечи тут еще две свечи угу. свечи менял это от этого от дуги. Да, я вижу, да. Родные болты дуг в портале? Ну, отлично, отлично, да, я понял. Хорошо. Что-то находится сюда. А, напомните ценник, пожалуйста? Да, да, да, напомните ценник. 30-30 тысяч рублей без место. Даже если я попробую... Ага. Можно попробовать, но это будет стоить, допустим, дамфера. А, я понял вопрос а ключка это осталась у вас какая да осталось в связи с чем интересно просто в связи с чем объясню ключ достаете царапать вот эта вещь берелки и то есть как бы просто из-за просто из-за этого и удобно как хоп это да это да согласен открыл его и как бы можно заглянуть не просто заглянуть даже не видно будет Бак крашен, не крашен. Ну, вроде нет. Да, не крашен. Ну, все я понимаю, вот, как вот так вот. Эта вот наклеечка отвалилась от мойки. Ну, как бы. Ну, а, она же не под лаком идет, да. под лаком. Угу. Блок не Смотрите, как... Да вот котки царапки вижу такие. Нет, кот, но... Я имею в виду в смысле настоящие, не заполированные. Я же Я наоборот говорю, что это хорошо. Я не люблю, когда, когда знаете, приходишь, он наполированный, как будто кто-то покрасит. Нет, нет, нет, ничего, Аппарат не должен быть боевой. Ничего не приборку делал. разбирали? Я приборку вообще не Ничего не трогаю. Мне кажется. Я ее пытался сделать, она у меня забежала Я ее возможно откручивал, ага. но разобрать я ее не я с... смог И не стал ее, по и так ее закрутил не против, я... хватит... можно угу. делать Спасибо. все, что это? Ну все делать не будем, 46, а 46, вы говорите, 42, ну ладно Ну 46, да, 42, да, да, да, да. это я поменял этот, а, я понял. Звезды, что делать. а где взяли его? В Китае? Это с заказывали Нормально, Нормальный? Работает? Да, работает. Нормальный. А сейчас ты тут не поймешь, потому что... Ну, не, он... Шаршит, он так... э, вот, я, я понял, понял, вот понял. Да. Я Мне просто интересно, где заказывали. Сколько стоила осталась эта система? Когда, в 2011-2019 год, она стоила 13 тысяч рублей. Вместе с крепежом имеется сегодня? Вместе с Да, Гоупрошка. Вот, э, крепежка. Да. да не, я так просто не обязательно показывать. Я сейчас просто гляну все и уже будем дальше заводить, если вы не против. Мне больше вот это вот непонятно как краска-то так отвалилась. Так, а падение налево на было, да, небольшое. Падения туда были, я официально был, не знаю, смотрели, смотрели. А <с despise> я не мог смотреть, потому что у меня вина нет. Вот, короче, это было на Китайгородском проезде. Вот, я, по выезжал с автобуса и человек, получается, пробегал. Uh -huh. вот, как раз они там зарядят и, вот, и Я, короче, его сбиваю и, получается, навык кладу. По вот, этот чувак здесь не встает, уходит, мы там с ним разъезжались, угу. никак не ну, То есть, получается, на, на, на пол он ли, налево не падал? Не, он падал на машину там. Ну, просто здесь я не вижу стертости, вот, ну, на, на подножках Здесь видно, что только вот это вот, подмятость и все и, ду... и после этого вы дуги, дуги поставили? Дуги, да, дуги, они... И подмятость небольшая? Да, подмятость небольшая, тут как бы... И ручку, может, максимум сломали, наверное, да? Не, ручка, ручка, вот как стоит, она там, что это... Оригинальный да, нету, грузики, да? Ну, какой-то новый Ага да. могу да нет, я пока не тороплюсь, но я думаю, что вполне вероятно вам в ближайшие, наверное, сегодня-завтра, не знаю, послезавтра, может быть, придется собрать все запчасти от него, потому что, скорее всего, мы его, вероятно, и заберем, с вероятностью на большой но вопрос только цены станет сейчас. У -у -у -у -у. Ну, по крайней мере, пока что мне что нравится. То есть мне нравятся больше честные мотоциклы, чем наполированные. Не, -не, -не, -не. не, не про не вас, не да? Вот это приятно, это приятно. Нет. Это, Нет. приятно. Нет. Нет. это приятно, это приятно. Это приятно, на самом деле. Потому что видно, что аппарат боевой, имеется в виду, Нет, не, есть, не есть. стоял, Нет. не стоял, да. Поездка, И не с пробегом в 10 тысяч. Какого Товарищ... года аппарат? Десятого года. -го года. Я, я видел шестого года с пробегом там три тысячи, там пять тысяч. Нет, был такой, который там восемь тысяч, но он действительно был, он реально стоял, он вечно бился и стоял постоянно. Там человек два раза упал и испугался. Даже товарищи слушай, покрасишь меня, он говорит, нахер тебе надо. Да, согласен абсолютно. Вопрос. У вас ботинки жесткие? Да, у меня Ну, а какие то альпины какие-нибудь? Альпин Просто Да, видно, что здесь подтерто, здесь, здесь практически нету, потому что мы ну, как бы здесь тормозом редко пользуетесь обычно. Здесь прям сильно стёрто. Сильно стёрто. А она у неё... а, нет, её у меня нет. Вот эта штука у меня есть. А катались а агрессивно, активно? Нет. Ну, как в городе. Ну, как в городе. По клац, клац, клац, да, клац да, постоянно. Есть, нет, не едем. Угу. Мне пока что нравится. Давайте, наверное, сейчас попробуем завести его. Сейчас, секунду. Где мой любимый аппарат? Вот он. Так, температура у нас сейчас 0 градусов уже даже. Уже даже 0 градусов. но Он холодный, минус 1 даже. Давайте попробуем заведем. Угу. АБС сработал, да. АБС, АБС надо. АБС Я, я мехист сработал по тут, я понял. АБС там включает первую передачу, 10 метров, он тут. Понял. Печи не меняли, да? Пети а? не меняли? У нас гул стоит, непонятно. А, это что, банки, да? Гул а? стоит, это банки, думаю, что он гудит. А, да, да, да. У вас можно шалки? Салфетку можно попросить? Оторвите пожалуйста Да не да, я думаю не стоит У меня он не разоснется, а тут меня их вниз закрыл Сейчас если прогреется, когда нём Какой заливали? Какая? Честно, заливал первая мать была потом это ремонт. Резина свежая, тут уже второй комплект на ней. Вам самому звук нравится? А? Вам самому звук нравится? Честно я чередую. В городе помогает? А? Помогает город. Да, да. Я просто не вижу разницы вообще. Не, не. Нас... не помню, знаю. даже. знаю. Сейчас он нагреется. Да, давай. Хорошо. Для а этого будущего скажите, чтобы он его отставил, как бы на этом. Я в курсе, в курсе, да. Были лампу убил. Так, ручки горячие. Я попробовал, да, ручки горячие. 39 даже. Да, 32. Отлично, теплая. Учитывая, что здесь температура сейчас вот 06-09. Беру что вот сюда. Так. Шеркала, походу, оригинал, Да. Стран, да. потому что из-за плеча. Не, вырос это я понимаю, я вот про сами зеркала. Нет, зеркала это вот на машину вы облокатились, да? Да, да, да. Стеклышка тюнинг или.. Стеклышка, да. Что это? Стекло это.. Я покупался. Эм... Мра... А, я думал мрачную. Она крашена, да. А по мне так не eBay, Алиэкспрес, или ей-богу. Ну, она... 6 Да? Шесть тысяч? Это единственное, которое мне понравилось. Ну, оно это... хотя бы высокое да, такое, оно... да? Да, Нет, а то есть такие с вырезом, которые... Да, да, непонятно И что вообще, происходит. да. Язычок такой торчит. Да, да. А есть у вас ручки остались, да? да Не-не, я, я, я верю, верю, я просто имею в виду, что, что я... Что я, я понял. А вилку брызгали, да? Вилку брызгали. Вилку я брызгал каждый раз Ну вот она, да, просто потём а, есть. Здесь как бы сухо, вся, а здесь просто потём. Я почему-то спрашиваю. Так, версия АПФ. Здесь да. Немножко шатаются, но вот это пигня. Так, ну в принципе, мне все нравится. Давайте, наверное, сейчас его а, прокачаю. Сейчас, ту вилку я еду, можно? Можно тушить, тушить его, его. Все, сейчас я прокачаю вилку. и В принципе, а еще можно электрику проверить. Пока заводить не будем, зачем смысл такой? Это, это есть, это есть. Да, Рико Ближний, дальний, есть. Так, пасинг, да, есть пас. Нет, Нет. ближний, ближний ключи, да, вот так. Ключи и э, стопаки. Нет, а, а вот он пошел да. ага, Все, работает И а, подножку заведите и, и этот. Да. Да. Нет, просто нажмите сцепление и пусть не передать да. Все, здравствуйте. Так, ну в принципе все, сейчас прокачаю подвеску Подвеску проверил, ничего не течет Работает хорошо, единственное только жесткие настройки можно будет настройки чуть чуть меньше Вот, и хозяин На данный момент, продавец Он вывешивает вилку на зиму Что делать очень правильно Для перевертыша это хорошо Так, второй ключ с ХИСом Это от... А, да, я понял У него здесь А, у него ключа... Это в да? В дополнительность, видимо Да, да, я понял, понял Это дополнительный, сломался просто Это кто вообще? Это гиви? А, кто это А это какой-то трей какой-то Трей Похож на гиви А, все, я вижу, да Я думал, что за трей Так, это второй ключ, да Все работает, хиз потух а, пока не заводите, давайте откроем сейчас сидушку, быть, да, ты? я до аккумулятора доберусь Я вас не замучил еще? Нет, нет, не, это нормально, вы хотя бы адекватно Нет, то многие начинают мне говорить, вот, а ты там как-то не так относишься не, к не, клиенту, не, там, не, к продавцу не, не, не. Если ты ко мне пришел, я тебя уже послал домой 8 раз Я говорю, ну, не, не. Я говорю, давайте я к вам приду, вы меня пошлет не, Нет, это нормально, вы покупаете вещь, а я должен ее показать. Ну, не, ну типа, что я некрасиво не все это говорю а типа mm -hmm. я такой не, не, не, как это, неуважительный без, без уважения так это у нас абс да сейчас это кто у нас это родной стоит еще что ли он до сих пор еще не менялся ну, классно потрясающе это, чего релюшка? а чего релюшка стоит я вам объясню для чего это релюшка стоит целовая ага, либо, вот, либо вот этого вот тут есть этот а, вижу, да. Вот. Либо от этого сюда идет. Ну, по-моему, тут я убрал. От этого, Я понял, понял. Вот, потому что смысла от него нет. Ну, как бы могу убрать тут. Не, я просто наоборот спрашиваю, потому что, ну, а кто все это делал? Вы делали, да? Да я горячки на заканчиваю, увлекаюсь. Ну тут вроде даже оригинальные эти все. Ну я знаете, бывает там залазишь, там какие-то китайские стоят, видимо, погорело уже 8 раз все. Разрешите, можно? Без вопросов. Спасибо. 12.43. Да ладно. Ради, сейчас. Ладно? Давайте. Так, 12.20, 23. 24 просадка до 1.80 до 1.6 и за просадку ух ты сильно просила сильно просила батарейку пора уже скоро под замену ну как бы родная только да, -то, да. не мне поставьте я, я проверю зарядку до 14 не поднимает, это уже хорошо даже перезаряда нет ну в принципе все, вопросов нет у вас получается банка, куча всего вот этого вот, а, грипсы родные Смотрите, там остатки цепи, очистители ага, зали, не, да, ну это, это понятно, все... вы не будете да, ничего себе покупать а? в ближайшее время, да? Не, сейчас не. Меня я понял подкат тоже, да, туда же подкат туда же Подкат Подкаст с мотоциклом. Подкат, ну, Блин, я сейчас не хотел. Сразу ну ладно. Не, я так спросил просто. Так, цена, напомните? 330 тысяч рублей. 330 тысяч рублей. Все, сейчас отправляю человеку и подкаюсь смотрит. Друзья, загляните на канал моей жены, Глобус Мотойки. Где-то вот здесь будет ссылка. У меня иногда такое впечатление, что все начинались кроссоформом. А, вот, Так, фонарик. Я ему показывать буду потом, да. Можно, как фонарик будет? Да, да, можно. Так, у нас получается, вы говорите, что он полностью крашен, да? А крашен баг, соответственно, крылья. Бак у него был битый, он сделанный. Сильно битый. Беки неродные, ну, там. Неплохо битый, так скажем. Это при вас? Нет, это еще то, что владельцы владеют своим Ну да. Я его отправил. Я его Сарату я дал играть. Спакля получается вот здесь, пакля вот да, здесь. Да? Будет. Здесь чуть-чуть есть. Вот она. Ну я не угу. прописала так, что не знаю. Но сделано вроде неплохо, ну, внешне. Нет, как внешне как да, я имею в виду, что видите как. Да. Вы сказали о том, что он крашеный. Да. А ключ можно попросить вас? Да, конечно. Угу. Да, я бак крашен, вижу, вижу, вижу, неаккуратно, ну, не, я не закрыли, угу. она от бензина облупляется сразу, и не просушили, как полагается, ну, так-то вроде ничего, на свет, ничего так вроде. Ну, если все рассказывать, я елку еще, нем меня менял, потому что угу. елка его, стакан был детей, угу. а вот, ну, я так понимаю... встал, я его не обнаружил, я вот в Крым ездил с стаканом, угу. На нем в году еще. Вилку с этого ЕБ я покупал. Причем недорого, что-то оригинальное, мне 1020 обошлось делать А вы на нем, получается, сколько? Два года? Два с половиной, да? Ну, извините? тысяч пробивка, я покупал. Угу. Скрученный, скручивал. Он раньше не скручивал, честно, не знаю. А вы покупали его, получается, вы уже ничего, последний а? хозяин, да, получается? Ну, как бы. Да. А, в смысле, сколько в ПТС еще мест? есть один вычеркнутый, второй, который купил, сразу его продал, как прошлый хозяин рассказал? Ага. Как То есть там если еще есть, получается? Не, вполне. Нет. Там а вот первый вычеркнутый. Путешествовал с собой? ПТС с собой. Не, не а. взял. Блин, надо было же. Диски где-то, вот. диски это я разложил. Угу. Это вот это вот, да? да? Да, да, да, Причем небольшая скорость была, дождик шел, я парку угу. ехал, и вот нас, знаете, уходил, все машина не пускал, и начал уходить, думал успел, а попал прям, он вот так чик. Угу. ними прям уехал. Ну, скорость была, может быть, тридцатка. Небольшая. Ну, диски, конечно, под, подустали. Я не знаю, как будет здесь пробег, 1070, наверное, потому что диски уже прям сильно. не, не я же вам верю, там, увидел 46, ну, да. Вы, но... знаете, вот в последней коробки мне кажется, они мне больше диск стащили, чем это. А, ну там Ниссин стоит у вас, да? А? стоят. Нисен, это вот я поменял только недавно. А, вы нет на предыдущие. Предыдущие колодки я их не смог стереть. У меня тервишные стояли. То есть там больше, чем половина их осталось. Я катался практически два сезона на них. Вот пару это чего-то от прежнего вся. Я все хотел ее поменять, но все как-то руки не доходили. Ну это хоть оригинальная фара, да. Сезон постоянно, сезон я поменял потом на обычную так, ну рама не подкрашивают. Вот это, вот да? это, от дальняков я на нем катался. В Грузии угу. ездил, в Крым на нем ездил, сколы вот эти, я не знаю, чем это подкрашивать, так краска нужна. Как-то видно, что он как бы ДП был, даже паук у него внутри, по-моему. Если вот здесь uh, вижу. такой есть. Краска слезалась, да. У ну, да? ну, меня же вечер сказал такую сказку, что он приехал в колледж на нем. Ага. Вот, и типа кто-то там хотел посидеть, он у него упал и так прокоцался. Ой-ой-ой-ой-ой. Сильный, блин. Прям, прям сильно ударился. Да, видимо, поэтому вилку вы поменяли. Вилкой меня был реально битый стакан. Есть, ну вот, вот, вот Если вы не слышали, ишмаш называется. Не, не, не слышал, не левый может, стакан, быть, левый. Я... потому что под, под, подбито под... сильно. Я прям. когда э, менял, он разобрал сам стакан с пера, угу. старый. И, кстати, там внутри, которая угу. вот эта труба, да, стоит, там было написано ишмаш на нем. Ага. Ножом прям я такой прикол. Угу. Вот, я ремонтировал, так он сервис называется. Мотор охот, знаете, моторэдкус, да. Вот, они его. Новерийский. Иш Ишмашевский интернет. Ишмаж. Но он мне рассказал, что стакан был убитый. Я потом его ВКонтакте еще написал, предъявил, он говорит, ой, я тоже сам сижу в режутику, короче, он не uh -huh. знал. Uh -huh. ну, он как был бит, я уже был выполнен но вот с этой стороны. То есть я не заметил, как покупал, что uh -huh. он был убитый вот с этой стороны. Нет, белка новая. С 25 уже на эту вилке проехал. Где-то жестковато вот ее можно подрегулировать, но я болты не крутил, то есть они как-то... 46. Я, принципе, бы я пришел, ну да, приборка я... откручивалась. Нет, приборку, да. то что у меня ксенон, на нем не mm -hmm. было, я его разбирал, потом там много чего делал. Этим... Ну так аккуратненько собран. Еще плюс, у меня по-моему оригинальные поворотники есть, и вот это как его, лопата. Угу. Угу. Mm -hmm. Тормозух у нас меняет тормоз уже совсем цвет уже не тот Зеркала оригинал лицевая лицевая на него я лицевая лицевая лицевая лицевая лицевая оригинал, не лицевая лицевая лицевая лицевая лицевая лицевая лицевая лицевая Зеркала лицевая Менял на нем. Ручки менял, лицевая лицевая ручка такая Разложился, у меня рычаг лопнул. лицевая один лицевая лицевая ну так вроде в мотор особо не ковырялись, так смотри. Это что Я я же не говорю, вы. Знаете как, если бы вы были первый владелец, были бы вопросы к вам. А тут так как у вас уже как минимум три владельца было, дуги выставили, да? Болты оригинальные остались отсюда? Да, вот они лежат. Не, я верю, верю, просто спросил. Вот Хуже, Ремонтировали, было. да? Да, вот Ну вот с обратной стороны, да, да чувствую это. швы, швы здесь есть. И вот здесь. Вот так вот сломано примерно было, да, вот так вот. Знаете, самая. Не, вот эта фигня на самом деле. Здесь практически еще не было. У меня, знаете, где вот так вот был, вот у -у -у. здесь вот так вот был вот здесь он прям, знаете, прям отлетал. Делал, ну я просто шов эти... вот здесь вот чувствовал шов, а вот тут это вот, еще для меня, там вот, делал, здесь это шоф, вот здесь шов и вот здесь шов, прям вот четко У меня со вот, вот здесь был вот на напополам, то есть он прям, ну прям, отслоенный mm -hmm. был здесь. А так, там я не знаю, что кто-то Так, поворотники у нас китайские. Поворотники есть там, да? Оригинальные есть, да? да есть. Так, у нас получается корресиар. И хвост у вас есть, вы говорите, да? Хвост точно есть, но дальше, да, если он кому-то нужен. Это так, здесь тоже диски подкоцанные. Ну да, вот хорошо. У нас у -у -у. Видео, я рассказывал. Корресины в этом сезоне начали, сезон задний менял. А перенос... 17-й год, получается. 37-я неделя, 17-й год. Ну такая еще поездит. А передние везли сколько? в прошлом сезоне меняли. Вы меняли тоже, да? Мы на 28 тысяч поехали, а? Вы тоже меняли. 15 да, неделя. Да, да. 15 неделя, 17 год. Слушай, передняя там вообще уставшее не была. Ну, диски, похоже, не скручивались никогда. А? Да диски, смотрю. Тулку, а, нет, подшип... крутили. Да, не меня один, диски не крутили, нет. да? Диски, да, прокатывались. Нет, нет, я имею в виду, диски тормозные скручивались. Как И... Ну, тормозные диски вы снимали. Не, не снимал, нет. Ну просто они скрученные, вон они, болты, слизанные. Но имеется в виду, что был... не, не завод. Да. Ну, я имею в виду, не вами, может быть. Вы целиком отдавали вместе с дисками, правильно? Или... Да, ну, вот эти диски, вот эти, тормозные, да. вы их снимали? Или они снимали, чтобы прокатать, наверное? Знаете, я, честно, я не помню. Потому <с? что здесь в, видно... В, возможно, может, они в колесе... Они снимали, потому катать? что, да, потому что здесь Но, эти... Чуть не просто собраны вот здесь. Я вот мистер Шин Етер, он у ага. нас ездит, кого-то там, где гвоздь. Да. Не передние, не так, это у нас с АБС идет. Ой, ой ой Ну да. Что -то, что -то, что -то... Нет, в принципе, тут ничего такого криминального супер нету. Только как бы все по-честному. Это вот за это вам большое спасибо. Ну, что ладно, ничего не стерли скрываете, да, там не говорите, что э, не битный крашен, там типа бабушка за хлебушком ездила, в слове не курили, понимаете, как часто мне рассказывают. Там такие сказки рассказывают. Я прихожу, я говорю, как это? он не паданный. Я говорю, в смысле, а вот этого вот, как не паданный? Это я в гараже об кирпич поцарапался. Я говорю, вы что, издеваетесь, что ли? Это скорость 15 точно. 15-20 километров точно скользять. И рассказывают мне там такие басни. Ну на канале посмотрите. Канал Globus Moto, можете посмотреть. Там такие басни рассказывают. Диски крашены, да. Диски не красил. Даже вон краской Старая осталась, вон облой. А, ну, возможно, вот с дисками сейчас я их не красил вот бы, вот не на заводе, вот да, а? не на заводе красил, ну, я имею. Я не такой специалист, как вы. Ну, я не специалист, а так иногда смотрю, анализирую. Mm -hmm. Так, диски, э, колодки Несен стоят тоже, да? Да, задние тоже. А вы их, не походу, вообще никогда не меняли. Меняли их, да? Колодки? Да. Понял. Меняли. Понял. Вот Просто они меня. даже Часко, вот Задние колодки сейчас кончаются. Раз сезон точно. Просто, вот видите, они даже с этими ну, стоят. Не-не-не. А там... Это, видимо, старые оставили. Ну, потому что вот это только на оригинальных идет. Ну, сверху, может быть, что-то оставили, но вот колодки я менял. Не-не, я, я понял, все. понял, все. да. Я понял. У меня весрах, по-моему, задние. Весрах, стоят. да, неплохие тоже. Ну, ТРВ – это кошмар, конечно. Но, может, они, наверное, диски убиты. Потому что я, их поделил, я думаю, что они уже все кончились, а там реально было, ну, даже... больше, ну, половину практически было. Не, я ну, по грипсам, по грипсам можно осудить, что, в принципе, да, пробег плюс-минус. Но вот диски, конечно, сильно передние убитые. Но здесь, да, может быть, даже, ну, тысяч ну, 1015 это мы это может, скрутили. Ну, а потом... же здесь стирается постоянно. Стирается, потому что, видимо, стоит а, суппорт, который все время подкусывает. Ну, и диск, по-моему, чуть, -чуть внутренний, ну, они как-то все так у нас 377 а минималка у нас 35 да? то есть у нас получается еще две сотки и пора менять диски а диски будут стоить тысяч по 30 если оригинал смотреть если не оригинал то тысяч 40 пара будет стоить если аналог хороший, вот кто же делился пиле, он еще за 20 тысяч взял вместе с доставкой. Причиной. Это бэушный? Новый, новый а. сбор. Вот два пира новых абсолютно, с маслом совсем. Я как поставил, он говорит, новый ну, вы оригинальные пили, так дешево нашел. У -у -у. А у Яму звонил, а мне одно пирог, тогда полтинник. 3,60, сколько там, 3,87, это еще подходит. Это тоже уже начинается, конечно. Так, я не помню, здесь видно было, на камеру не видно. Чтоб человек увидел видно 387 37 78 79 до на задней минимально сколько там тоже 4 солнца сам у нас стоит сзади минимально 4 миллиметра 436 ну и задний еще будет ходить да поэтому видно что износ не сильно большой но он есть а, так, ну тогда сейчас давайте его, наверное, заведем. Мотор холодный. Ну, не езжу, ну, я, же должен, назад, я же должен показать, что он холодный, потому что даже на железке вот. Mm -hmm. Сейчас у нас 5 градусов. Мотор примерно так же. 5. Да. Да, это термометр, ну примерно, да, чтобы не говорили, что я его прогрел, а потом завел Так, ну давайте заведем туда его, посмотрим, как он заведется Ошибок нет. Два. А, через кем масло кормите? Сейчас 7 за лет. Угу. Два сезона В-300 В3 лило. Зачем? Ну, мне кажется, на В-300 он получше ехал. Ну, хрен знает. Да. Масло нормально пахнет. Ну, я, сколько у меня сколько сейчас пройдет? Я... По-моему, 34-500 у меня замена была у него. Ну да, 34-500, а сейчас 46-800. Угу. Ты вот, фильтры, воздушные фильтры весной менял. Там еще родной хондовский стоял. Угу. Если человеку информацию скину, сейчас я еще вокруг обойду его, человеку информацию скину тогда. А, а человеку заказывает, чтобы съездить посмотреть? Да, может? да. Вот он подумает, посмотрит, если все будет good, то у меня такой к вам вопрос, вам удобно было бы, если, к примеру, мы приехали, там или я приехал, mm -hmm. а, например, дали вам полную сумму денег, без подписания договора, я катнулся, приехал, сказал, да нет, подписываем договор, руки пожали и поехал. Ну, То есть, чтобы просто я мог катнуться на него спокойно, чтобы вы не переживали, что я там не угоню его. Документы остаются у вас, соответственно, и остаются у вас э, деньги. Нет, так мы можем, как хотите, можем на карту закинуть. Не, в нашем плане как Все бы, бы у нас косяков как бы еще пока не было, каких-то кидалов, цепочку да, надо будет коробка, поменять, коробка. да? Цепь у меня начали правда я вот не любитель ее чистить, ага. у меня что-то цепь 25 тысяч ходила, что, что я, это... я... его цепляю постоянно. Цепь меня в начале сезона и ведомые ведущий цепь для меня начали. Ну это понятно, сколько 25 отходило? А? 25 отходило? 25 отходило. И тут задний подшипник менял вот угу. Задний подшипник чего? Колеса? Ну вот этот, который внутри вставляется, он сказал, что он уже Все, все понял. Ну, в принципе, все понятно. Как бы тут, конечно, вложение по дискам вопрос, конечно. А так, ну, это в дальнейшем. Ручка приклеенная. Ну, как бы, если бы он был в идеале, я бы его за 400 поставил. Ну, так-то да, я спору нет. я думаю... говорят, там пробег скрути, я говорю, нет. А что толку? Все равно, такой, как я придет, увидит, что пробег скручен. Ну, то есть, смысл такой. Можно попросить вас открыть крышку? Ну, в смысле, судиску, да. Я сейчас на нем еще два раза скакну. Ну, подвеску проверю. Тут у него приятеля, кстати. И, как он там Сибиря f 4 i вот там 1005-ого года, он говорит на нем прокатился, так, вот он на нем говорит прокатился, он говорит у тебя коробка сильно, говорит, ну лучше работает, чем у меня, -то. он говорит вообще четко. Все... Ну это может ему коробку после кого убил. Ну и коробки практически ничем не отличаются. Причем на ЕВках если, например, брать следующие явки, которые 9 -го года, mm -hmm. у них же, получается, вообще мотор отсюда стоит, хронировский мотор. Тоже 108 лошадей там у него. Если у тех 115-118 лошадей, ну, которые старые, mm -hmm. то у этих уже 108. Так, крепеж некоторые поломан. Здесь, чего у нас интересного. А этот пластик был? Ремо... Да, вижу, был Тоже в ремонте, вон он Нет, пластик делался, здесь есть пластик Так, и тогда, тогда, тогда Сейчас я быстренько замерю Сейчас, паузу нажму Замерю туда вольтаж Должен давать 19,5 19 Отлично, 12,9 Давайте да. заведем 13 вольт Он у вас почти да? Аккумулятор? Да. Нет, это еще вот так у ну, него хорошая кухня. Это, Это, видимо, он прошлый... Это, Это, видимо он тот был. бош, который еще был настоящий Сейчас бош уже вообще не ожидал. Да, да 12-2 с просадкой. Ну, Я даже был... Ну, не меня 4 даже. Он прям вообще в минус за минуту. Да, сука, было так, зарядка идет, просадка была бы половиной Вольт при заводе, и нормально все работает. А перегасуйте, пожалуйста, до 5-6 тысяч. тысяч. Отлично, перезаряда нет, все нормально. Все, можно выключать. Сейчас на нем еще попрыгаем. Неправильно готово. Ну, передним иду, когда я буду я так как не Можно запросить то же самое, что имеется в виду, передний Пока не сильно. Потихонечку. А, они в сторону зажмите. А, да, тормоз, да. А, ну это диски, да, это диски щелка. Они а при без стороны сделают. Нормально. Диски прощелки, вот если вы попробуйте, еще раз точните. Щелчок чер чувствует. Это mm. mm. вот mm. здесь диски подщелкивают. Mm. Еще раз. Ну он и подскрипывает, они диск, все, в принципе, спасибо. Пожалуйста. Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до конца. За то, что подписались или уже были подписаны. Поставили лайк и обязательно написали комментарий. Кстати, не забудьте подписаться на канал Глобус Мото Он где-то вот здесь. Переходите по ссылке, там Ина вам расскажет про мотоэкипировку, какую выбрать и как не потратить слишком много денег на ненужные вам приобретения. С вами был Патри, канал Глобус Мото». Всем пока.